Здравствуйте! В эфире школы студии Киры Соболь, и мы представляем лунные вешки или лунный гороскоп на период 7 по 19 января 2021 года. Поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством! Здоровья, любви и мира в семье, достатка и много радостных событий. Начало года проходит в свете радостных событий. Встреча Нового года и Рождества. Рождество – светлый день, который дает силу всему месяцу. И в начале года эта энергия вызовет перемены во всем мире и в частных моментах. Будет много активности. Она вызвана периодом бездействия, ожиданий и застоя в делах. Это приведет к серьезным изменениям внутри некоторых организаций. Будут кадровые отставки, будет смена в руководящем составе многих организаций. Одни уйдут в отставку, другие пойдут на повышение. Но и тем и другим нужно задуматься о том, что было сделано и к чему это привело. И посмотреть немного дальше в будущее, а что там за завесой дней. Если вы занимаете руководящую должность, то будьте осторожны в принятии решений, особенно тогда, когда нужно быстро принимать решения. Январь – месяц не только повышенной активности, но и месяц повышенной тревожности и аварийности опасности от необдуманных передвижений. Особенно это касается детей и подростков. Одни еще малы и за ними нужно присматривать. Подростки уже подросли, но достаточного опыта у них нет, они часто рискуют и могут получить травмы. Из-за травм детей в семье могут быть конфликты, скандалы. Причем ситуации будут иметь длительное влияние на отношения в семье. Травмы детей могут привести к разногласию, активируют старые непроработанные ссоры, конфликты, что может привести к новым обидам, а у многих и к разводу. В семье могут быть неприятные сюрпризы, будет много раздражений. С одной стороны все рады, что есть дни отдыха, но с другой стороны возможна смена руководства в семье. Не решайте скоропарительно эти вопросы. Лучше сесть за стол переговоров, сохранить семью, найти безболезненные решения для взрослых и детей. Также возможны аварийные ситуации на дорогах. Присматривайте за своим домом. Могут быть аварии, отключение электроэнергии, могут ломаться электробытовые приборы, гаджеты, ноутбуки, компьютеры. Желание быстро сделать то или иное дело приведет к тому, что многие разобьют свои телефоны. Они буквально будут выскакивать из рук. Это касается и посуды. Тарелки, чашки, столовые предметы будут выскальзывать из рук. Проявляйте осторожность и будьте внимательны в этом. Иначе после праздников придется пополнять свои запасы тарелок и чашек. 9 января – день общения, день помощи близким и друзьям. Любая помощь знакомым или незнакомым людям в этот день посеет добрую карму и приведет к радостным событиям. 12 января портальный день очень интересный и плотный по своей энергии. В этот день желательно делать много осознанных действий. Начав эти действия, нельзя их бросать на полпути. Если вы сомневаетесь в своих силах или не обдумали свои действия полностью, то не стоит и начинать. А начав, следует дело завершить полностью. Особенно, если те планы, переговоры или обряды касаются сферы денег. 13 января. Совпадает с началом месяца. Придут новые идеи и планы. Но если они касаются новой сферы деятельности, то следует сначала выяснить все тонкости этой сферы. Только потом строить новые планы. 17 января. День тонкой духовной энергии. Полезно заняться медитацией, трансовыми практиками. День творчества. Любой зачин, задумка, идеи будут благоприятны и принесут добрые плоды. В сфере здоровья. В это время нужно уделить внимание печени, желудочно-кишечному тракту. Нежелательно перегружать их. Также желательно хорошо выспаться, чтобы не вызвать головные боли, спазмы сосудов и скачки давления. Уделите внимание ногам. Могут быть судороги, стопак, выхправ. Мягко разминайте мышцы, не делайте резких движений. Если вы ходите в тренажерный зал, то желательно снизить физическую активность. Сделать меньшее количество подходов и повторов упражнения на те или иные группы мышц. В период повышенной активности вы можете стать немного самоуверенными, неверно рассчитать нагрузку, и это приведет к травмам, мелким разрывам мышечных волокон. Потом будет сложно восстанавливать. Псалмы периода 18-139. Шестьдесят шесть, В сфере любви. В дни отдыха не проводите время за столом. Лучше погуляйте с детьми или с любимыми. Уделите время своим родителям. Особенно, если они живут далеко и вы редко видитесь. Если нет возможности поехать надолго, можно приехать на 1 три дня, чтобы поздравить родителей и сказать о своей любви. Пандемия еще не прошла, при посещении людных мест соблюдайте осторожно, носите маски и перчатки, пользуйтесь антисептиками. Хорошо почитать псалмы и молитвы вместе с детьми, родителями, молитвы на умножение любви, молитву Богородицы умягчения злых сердец. Псалмы 4, 97, 20, 82. В сфере денег – время подведения итогов, время пересмотра планов и составления новых. Можно начать вести переговоры, координировать действия сотрудников, пересматривать и координировать планы, договора. В этот период желательно завершить мелкие, менее важные дела, подчистить хвосты, наметить новые. Для вложений выбирайте интересные предложения. Но будьте внимательны и осторожны, не будьте импульсивны. Все тщательно обдумайте и поговорите с теми, кто может быть экспертом в сфере вложений. У эксперта должны быть фундаментальные знания и опыт в этой сфере не менее 7, а лучше 10 лет. Для укрепления денежных позиций почитайте молитву Богородицы всех скорбящих радости с грошиками. Псалмы периода 54, 80, 21, 73. В эти дни проведите обряд «Рождественское волшебство». На Рождество издавна проводили множество самых разных обрядовых мощных решающих действий. Начиная с 7 января в течение 40 дней – этот период называется мир. Наши предки верили, что в это время людям во всех делах помогают ангелы. Каждое утро, просыпаясь, загадывайте новое желание. Представляете, сколько хорошего войдет в нашу жизнь. В Рождество происходит волшебство. Магические силы и ангелы опускаются на землю. С Рождества до отдания, 7 до 10 января, важно написать список из 12 заветных желаний. Написав все желания, зажгите свечу и произнесите «Свечу зажигаю, свои желания исполняю!». Читайте список желаний и обратитесь к ангелам за помощью и поддержкой в исполнении желаний. Свече дай догореть до конца. Список оставить на подоконнике до утра. Считается, что ангелы читают такие списки. Карта периода, карта Солнца – одна из самых лучших в колоде. Эта карта рождает новый период в жизни, несет обновление во всех сферах жизни. Если человек болен, то скоро поправится. Если человек в печали, то скоро уныние снимется благодаря приятному событию или удачному разрешению проблем. Если человек задумал новый проект, успешно его реализация. Пользуйтесь благоприятными периодами и улучшайте события своей жизни. Больше информации по обучению, классам мастеров, тренингам, кругам мастеров в социальных сетях и на сайте kirosobl.ru на этом я с вами прощаюсь. Всем хороших дней и до встречи.